Осталось немного, осталось чуток Ты немало прошел арестанских дорог Сургут тебя помнит и ждет Аллах тебе волю вернет Тоскует братан по тебе габала Она всю дорогу с тобою была Братва всегда рядом с тобой Ни ты вернешься домой мы бокал до дна, по жизни цель у нас одна, нам жизни. Наш брат, я и вся сургутская братва Приветствуем тебя и хотим согреть твою братскую душу Достойной песни мы всегда с тобою рядом Нехат Габалинский Нехат — это имя, знакомое нам По поступкам благим и добрым делам Идеей живешь воровской Жизнь ведет тебя волчьей тропой Осталось немного, осталось чуток Ты немало прошел арестантских дорог Братва всегда рядом с тобой сушим мы бокал до дна По жизни цель у нас одна Нам в жизни нечего делить Умеешь ты достойно жить сушим мы бокал до